Так, вот смотрите, в чем разница, и в чем, ну, то, что в прошлый раз рассказывал, да, и в чем, как бы, смысл вот этого наложения на себя рук. Ну, в данном случае э, крещения, вот, два человечка, не то сбежу, да, мы когда крестимся, обычно, в православии говорят, да, три пальца соединяем колбу лбу, ниже губка, плечу, к плечу, к правому, потом к левому, да. В итоге, получается, вот эти точки, прикосновения я нарисовал, да, в итоге, получается, мы ведем линию. Вот так к колбу, сюда потом, потом сюда, сюда и вот сюда. Возвращаем руку, да? Получается, мы накладываем на себя звезду. А не крест, по сути. То есть имелся в виду крест, но получился под движением звезда. В итоге звезда это что такое? Это, ну, если сокращенно говорит сатанинский знак. Это пентакль, который замыкает, запрещает какой-то энергии проходить. Да? По сути, мы должны были активизировать нашу чакну. И вот когда э, чакр много, их не только семь для, для тела, да, как обычно рисуют. Горловая чакра, тут вот в центре шишковидной железы и еще выше там. Э, их вот, например, плечевая, плечевые чакры есть, да, вот э, древний славянский крест, обязательно эти чакры еще задействованы. Да? То есть вот тоже получается крест такой. Э, кстати, крестов много начертаний есть. Они были и до христианства. Вот такой вот есть вилочковый крест, например, тоже как бы вот эти чакры задействуют Чакр много, они на каждом, на запястье, там, на, на всех суставах, на каждой фланге пальца, да, и вне тела тоже расположены И когда пришел Советский Союз, он наложил вот эту вот печать звезды на все, соответственно, места, где вот у нас чакры, чтобы никакой энергии не проходила. Особенно у военных, да, вот погоны были. Тут звезда на кокарде, на пряжке звезда, а это как раз ниже пупка получается, да, как раз 4 цуня, как говорится, да, вот эта вот ä, пряжка там. Ну и на всех пуговицах, там, все пуговицы, в общем, все наши чакры перекрывались. Потом из пальцев идет энергия, биоактивная энергия, которую можно сфотографировать, в принципе, есть такие фотоаппараты, да, они свечение показывают вокруг каждого пальчика, каждого листика, каждого, ну, любой предмет биологический, он э, светится вот этим излучением. Самое мощное излучение – это из центра ладони и кончиков пальцев, да, и также эти пальцы символизируют определенные каналы, которые, ну, когда индусы, там, индийцы, э, в позах сидят медитативно, да, они их перекрывают, соответственно, какие-то каналы открытые работают, раньше крестились вот так, двумя пальцами, да, Иисус на старых каналах показан вот такой. Можно этот канал перекрыть, можно вот этот канал перекрыть, а то другими там что-то делают, да? Как-то себя сам настраивают. <coughs> Я же это делаю открытой ладонью, то есть все энергетические каналы открыты и чакра что такое чакра? Чакра это вихрь. Вихрь, он должен куда-то входить и откуда-то выходить. То есть там есть еще смысл вращения, да? Как мы, если мы по часовой стрелке в тело вводим, да, то мы в Энергию туда запускаем. Если против часовой то оттуда вытягиваем энергию. Получается, вот как я крещусь, да? Тут нет смысла какую-то там рисовать фигуру, да, а просто как бы вот вокруг чакр. Запустил вихрь здесь, запустил вихрь здесь, запустил вихрь здесь, потом здесь, потом здесь, и так много-многократно. То есть не останавливаясь вообще, просто запускаешь, запускаешь, запускаешь, работаешь по себе запускаешь, может дополнительно какие-нибудь чакры взять еще, вот эту чакру накрутить, вот эту чакру накрутить, например, да. И когда я стал это делать, я увидел вот то, что называется там в сказках древних, да, где говорится там, поймать же птицу, да, схватить за перо же птицу, выжать, перо, да, или там схватить за хвост. Ну вроде как бы это сказки да, но на самом деле я это реально увидел, потому что когда я лежал с закрытыми глазами вот от этих вот от пальцев идут сполоки такие энергетические, они такие оранжевого цвета алого, золотистого такого цвета. И перед глазами я вот имя машу, И представляете, что видно? Оказывается, видно, что вот я нарисовал э, вот такую вот спиральку, да, это как бы голова. Опустился хвост хвост тут вот такой вот нарисовал хвост от этих от пальцев. Потом по плечам я так вот виду, получается у меня вот такие вот от пальцев полосы. И в итоге получается жарь птица. Это крылья, да? Хвост, то есть голову, хвост такой длинный тогда махнул. И крылья сделал. Я это все прям воочию видел. Вот она, магия, вот это вот внутренней энергетики, да, которую можно зарядить в себе, зарядить, ну, лечить себя, либо этой энергетикой воздействовать на кого-то, ну, в данном случае в лечебных целях, да. Можно создавать какие-то фантомы, тоже для каких-то своих целей. Ну, об этом вообще отдельный разговор. Ну, просто вот берите на заметку, что. Вот есть такая практика, и так она работает. Ну, а соответственно, техника вхождения в это состояние, это тоже один разговор. Это там через медитацию, аутогенную трансцендентальную тренировку, через прохождение точки ноль, когда инвертируешь энергетику отрицательную положительную. Ну, там молитва также туда включается, мантра включается. Это как бы, ну, такое сбор из пяти техник, которые объединены в одну. Они не противоречат друг другу, а наоборот дополняют. Вот об этом я буду рассказывать на тренинге, если ко мне придете, про специальные энергетические воздействия на человека. Но об этом следующий раз. А сейчас мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. С вами был Олег Алавгудвин. Пока-пока.